На очереди у нас третий урок курса по профессиональному мастерингу электронной танцевальной музыки. На связи Александр Владимиров, и давайте начнем. Сейчас у нас с вами тема эквализации, и давайте пробежимся по ней. Я сейчас включу вот такой вот референс, вернее оригинальный трек референс, включу чуть позже. Это Моя работа и давайте сделаем увеличение громкости. Как я и показывал сначала, я делаю увеличение громкости, то есть я делаю компрессию и все остальные моменты. А потом уже занимаюсь эквализацией. Давайте пока не будем вешать компрессора, повесим. Ну, давайте возьмем пока что. Давайте возьмем встроенный, значит, лимитер. Нам сейчас не так принципиально, какая громкость будет. Мне нужно лишь немного увеличить эту самую громкость, чтобы трек был чуточку поплотнее. Все, мы немного поджали трек. Теперь что мы делаем? Мы делаем эквализацию. Напомню, что лимитер или максимайзер, что является одним и тем же, по большому счету, они всегда стоят в конце всегда в конце поэтому если мы будем делать эквализацию то мы будем делать эквализацию вовсе не последним плагином а именно вот первым да, то есть если возникает вопрос а как быть с компрессором ведь компрессор тоже стоит перед лимитером на самом деле компрессор может стоять как давайте я прям наглядно покажу чтобы это было предметно то есть он может стоять либо перед эквалайзером, либо он может стоять после эквалайзера. Здесь а, не принципиально, тут на слух, и, в общем, правил особых нету. Главное, чтобы лимитер был последний, это самое главное. А, окей, пока отключим компрессор, и давайте подумаем, что мы можем делать с помощью эквализации. Как я уже говорил, мы можем добавлять те или иные частоты, например, если нам не хватает низких частот, мы можем в целом в треках добавить. Если нам не хватает высоких частот, мы можем их тоже добавить. Здесь ключевой момент заключается в следующем. Нам не нужно использовать значение больше 5 дБ. Если вы хотите увеличить какую-то частоту или понизить на 5 дБ, то с вероятностью ну, 90% вы что-то сделали не так на этапе сведения. Это означает, что вам необходимо вернуться на шаг назад и там под... что-то подправить. Поясню на конкретном примере. Скажем, вы понимаете, что у вас не хватает высоких частот. Вы слушаете, сравниваете с референсами, у вас вообще трек очень тусклый, высоких частот не хватает. Вы делаете плюс 6 дБ вот так вот, широким Q, и вам кажется, что все звучит хорошо. Вроде стало лучше, но на самом деле... Самое верное решение будет вернуться на стадию сведения и сделать громче хай-хеты, всевозможные тарелки, райды и все остальные звуки, которые отвечают за высокие частоты. И если вы это сделаете, то это будет гораздо эффективнее и гораздо правильнее, нежели вы... Будете вот так вот резко и грубо на мастере повышать эти частоты. Соответственно, потом вам необходимо будет, конечно, повысить, возможно, эти частоты, но на всего 2, максимум 3 децибела. Поэтому давайте условимся, что максимальные значения на мастере — это плюс-минус 5 децибел. Вообще, в идеале даже не больше 4 децибел. Ну вот когда я работаю над треками, то для меня некий такой порог. Знаете, 2-3 децибела — это нормально, 4 децибела я уже... Задумываюсь, но 5 дБ это уже, скорее всего, нет. Скорее всего, я такую эквализацию применять не буду. Что касается обработки. значит, Мы можем добавлять э, и желательно добавлять частоты с широким Q, то есть широкой полосой, а понижать частоты можно как широкой полосой, так и узкой полосой. Здесь уже дело на самом деле вкуса и дело конкретной ситуации. Но давайте разберем, что здесь мы можем сделать. Например, мы Послушали, и нам кажется, что тут не хватает низких частот. Давайте вот так вот добавим. Да, стало плотнее, но не нужно перестараться. Да, то есть не нужно добавлять очень много низких частот, потому что всегда кажется, что чем больше низа, тем лучше. На самом деле это не всегда так. В действительности все должно быть в балансе. И возникает вопрос, а как в балансе? Как это должно быть? Разумеется, я должен сказать, что, ну, ребят, тут на слух, тут нужно сравнивать с референсами, и все в таком духе. Но это было бы слишком просто, и на самом деле на практике встречаются способы, как можно даже, можно сказать, не имея слуха, в принципе, понять, насколько хорошо сведен ваш трек и насколько хорошо а, вообще сделан мастеринг. Для этого мы используем такой плагин, который входит в пакет Isotop. Он называется Tonal Balance Control. Я открываю вторую версию. Есть первая версия, вторая версия, они не принципиально между собой отличаются. И что здесь? Я переключаюсь сразу в режим Fine, он мне нравится больше. И здесь есть вот такая вот значит кишка, я ее называю. Это некая граница, область, в которую... По АЧХ наш трек должен подходить. То есть он измеряет этот плагин АЧХ трека. Фактически то же самое, что измерял родной эквалайзер в Лоджик. то же самое делает и вот этот плагин. Только визуально это отображается чуть-чуть иначе. И если мы в эту кишку входим, то все окей. Если мы, например, выходим за вот эту границу, то, значит, скорее всего, в нашем треке низких частот много. Если не дотягиваем, да, если мы выходим вниз, вниз в эту границу, то, значит, этих частот мало как вы понимаете давайте послушаем что у нас здесь здесь все как вы видите хорошо здесь все подходит разумеется все эти вещи нужно стараться делать еще на этапе сведения. Старайтесь на этапе сведения, чтобы очка вашего трека уже был достаточно хороший и достаточно ровный. Сразу скажу, что этот плагин, он действительно очень помогает, потому что... Конечно, есть разные стили музыки, есть, ну там, допустим, техно, которая иногда бывает зашкаливает вот сюда. Вот. Есть, конечно, там дабстеп, либо какой-то фестивальный прогрессив хаус, который бывает по верхам, чуть-чуть выходит за эти границы. Такое бывает. Но здесь очень важный момент, что вы должны опять-таки сравнивать с референсом. То есть вы слушаете референс, смотрите, какой АЧХ имеет он. И если вы видите, что в референсе вот где-то заходит за какую-то границу, и это происходит почти постоянно, почти с каждым референсным треком, то, вероятно, всего это просто специфика того жанра с которым вы работаете повторюсь что в техно техномузыке иногда действительно в референсных треках тут находится вот прям на грани ну и как на и некоторых стилях наоборот высоких частот бывает многовато но моя вам рекомендация которой я сам следую даже если референсные треки выходят например по высоким частотам не нужно вам тоже выходить то есть сделайте тогда ну где-то вот на грани да скажем но не нужно выходить за эту границу потому что она реально очень очень ну, как бы полезное. Здесь есть еще дополнительные пресеты, есть еще пресет EDM, который нам как бы, полезен, но, как вы видите, все, что здесь сделано, это немного расширен диапазон. Поэтому я использую Bass Heavy, потому что в исходной версии, ну, скажем так, в первой версии, было вообще три пресета. Это Bass Heavy, это Modern и Orchestral. Ну, соответственно, Modern это для живой музыки с живыми барабанами, Orchestral, понятно, что для оркестровой музыки. И все остальные стили, вот какой-нибудь поп, он, например, очень похож с Modern, видите, он почти ничем не отличаются так что эти пресеты я считаю здесь как бы добавлены но толку не то чтобы нету но, в общем bass heavy самый универсальный вариант который нам электронным музыкантам подходит более чем здесь я надеюсь все предельно понятно теперь давайте рассмотрим вот этот вот момент что у нас тут 2 килогерца провалены тонал баланс нам говорит и так вашем треке эти частоты провалены я задаю себе вопрос. Могу ли я эти частоты добавить? Нужно ли их добавить? С одной стороны, да, но с другой стороны, трек, как вы понимаете, вот в этом месте он, например, имеет проваленные частоты, а ведь в каком-то другом месте, возможно, с этими частотами все окей. Соответственно, нормально все с этими частотами просто в определенный момент времени они проседают а то что когда не было хайхетов, да у нас низкие частоты они почти зашкаливали это тоже в принципе ничего страшного если мы находимся в этих границах а, потому что ну я, ясное дело если нет высоких частот то в противовес ничего не идет и как бы у нас низких становится как будто бы больше но если мы в эту границу все равно укладываемся то все окей поэтому что мы можем сделать можем попробовать добавить эти частоты Давайте эквализацию здесь сделаем, и я покажу и расскажу какой-какой нюанс. Значит, мы находим эти 2 кГц и начинаем их увеличивать. Давайте сделаем посильнее на 3 дБ, исключительно для того, чтобы было более заметно на слух, как это все работает. Сразу начинает реагировать анализатор, он сразу показывает, что да, здесь чуть-чуть подровнялось. И на слух, если честно, мне действительно так нравится больше. Ну не факт, что это будет 3 дБ, может быть 2 дБ, но я бы приподнял немного эту частоту. И теперь возникает следующий вопрос. Но ведь здесь, когда играет вокал вместе да, там с бочкой, со всем остальным, с этими частотами все нормально. Как же быть? Здесь есть два варианта. Первый вариант. Если вы мастерите свой трек, то вам, опять же, лучше вернуться на стадию сведения. да получается вот так вот, что мастеринг он не то чтобы не решает, он просто полирует звук, как я и говорил в самом начале. Поэтому самый лучший вариант вам вернуться на стадию сведения и вы именно вот в этом месте добавить вот эти частоты, например, дудки, да, которые там звучит, либо басу, то есть каким-то звуком, который бы эти частоты давали. Либо, если вы делаете мастеринг чужого трека, либо если вам, ну как бы лень возвращаться на предыдущую стадию, вы можете сделать вполне нормальную такую нормальную вещь это провести автоматизацию вы делаете следующее вы включаете вот эту обработку только в тот момент когда необходимо то есть вот у нас байпас видите а когда начинает вот это вот все звучать то есть вы наоборот врубаете байпас выключено да? вот так вот без байпаса а, включено и вот так вот вы делаете то есть включаете в нужный момент нужную обработку это на самом деле имеет абсолютно ну, такой хороший смысл потому что в одних местах в треке э, нужна какая-то обработка с точки зрения мастеринга а в других частях трека этого не нужно все абсолютно легко и просто я надеюсь здесь предельно ясно предельно понятно тонал баланс очень полезный плагин крайне рекомендую его обзавестись им потому что особенно вот объясню еще почему он реально очень важен Потому что когда вы долго пишете трек, если вы занимаетесь, опять же, созданием своей собственной музыки, то у вас просто замыливаются уши, элементарно устаете, и вы уже не можете слышать те вещи, которые должны слышать. Просто потому что очень долго сидите над треком. Тонал баланс позволяет вам увидеть то, чего вы не слышали. И это очень круто на самом деле. Что самое интересное, даже те люди, у которых есть, казалось бы, крутые мониторы, студия, они пользуются этим плагином что вызывает некое недоумение лично у меня, но, тем не менее, это так. С этим ясно. Что еще у нас есть? У нас есть еще кое-какая возможность по работе с эквализацией. Мы, если возьмем эквалайзер, давайте возьмем, откроем изотоп 9, и у нас есть эквалайзер. Давайте я сейчас покажу. Значит, Обычный эквалайзер, ничего сверхъестественного, казалось бы, но у нас есть такая функция. Так, куда он подевался? Matching, Ну, здесь вот, в общем, можно сравнивать с референсом. Сейчас я включу референс. Значит, мы можем сюда загружать референсные треки. Сейчас уже, думаю, пора поговорить о том, как работать с референсами. Мы загружаем сюда какой-либо трек. Здесь у меня есть как раз референс под ту композицию, с, которыми, с которой я работаю. Так, это не она. Сейчас давайте другую загружу. Это у нас вот это. Да, вот эта вот композиция. Мы ее сейчас загрузим сюда. Вот она, подгрузилась, проанализировалась. Вот это мы можем удалить. И теперь мы можем сравнивать значит, то, что... У нас в нашем треке с этим самым референсом. Я их поменяю сейчас местами, чтобы у меня вот этот вот изотоп стоял после. Так, он опять сбросил все это дело. Давайте еще раз закину. Он некое время думает, чтобы проанализировать этот самый референс. Вот он есть, мы можем выбирать нужные нам участки. Кликая сюда выбираем, какой мы будем слушать, с каким будем сравнивать. Соответственно, мы слышим, что звучит не совсем так. Окей, что мы можем сделать? Давайте выключим пока лимитер и сделаем мастеринг исключительно встроенными возможностями изотопа также добавим сюда давайте дай мультибендовый сделаем разделение до 150 герц здесь например, 2 килогерца и тут можно дополнительно еще сделать 8 10 килогерц и будем плавно компрессировать сильно не жмем вот примерно так минус 1 2 децибела здесь Примерно та же картина. Здесь тоже еще немножко поджимаем. И высокие частоты. Теперь дальше мы включаем максимайзер И начинаем прокачивать громкость. Здесь можно сразу взять режим Transient. Можно было бы послушать разные варианты. Но я доверюсь. Интуиции, что режим джензин здесь подойдет. Теперь можем сравнить еще раз с референсом. И мы на слух определяем, как звучит наш трек, как звучит референс. В принципе, я считаю, что по громкости точно, да, мы на одном уровне, а в остальном уже тут на самом деле дело вкуса. То есть можно что-то поменять, а один в один мы приравниваться, конечно, не будем. Дальше что еще можем сделать? Мы можем использовать Vintage IQ. это обычный эквалайзер, который просто винтажный. Напомню, что эквалайзер должен стоять перед всеми этими плагинами. То есть он на самом деле просто берет и добавляет нужные нам частоты. Можем 60 Гц добавить и подрезать их. Также можем здесь, например, 10 кГц тоже добавить. В общем, простая манипуляция. Давайте попробуем чуть, -чуть ниже добавить. Но, честно говоря, уже появляются какие-то искажения. Если попробовать добавить, например, те самые 2 кГц, о которых мы говорили, что здесь-то мы их не добавляли, в данном случае это у нас кат, поэтому нам нужно найти 2 килогерца но 2 килогерца у нас вот они. мы сделали по сути мастеринг. хотя нет что еще мы можем сделать и что мы часто очень делаем практически всегда необходимо подрезать все что ниже 30 герц и все что выше где-то 18 килогерц почему потому что все что ниже 18 герц это практически такие бесполезные частоты которые нам особо не нужны и их можно по умолчанию подрезать мы можем это сделать на самом деле не обязательно этим эквалайзером ну давайте я покажу этим эквалайзером и обычным встроенным в logic Здесь мы просто берем High Pass, берем режим Flat, Slope. Я делаю 12 дБ на октаву, круче не нужно. В принципе, этого более чем достаточно. Здесь не очень удобно двигать все это дело. Вот так вот. Лучше за эти уши потянуть. Здесь ставим, соответственно, 30 Гц. А тут мы работаем с высокими частотами. Здесь мы срезаем, сделаем Low Pass. Также тянем за уши. 12 неудобная штука. 12 децибел на октаву. Ну и здесь ставим такими вот цифрами 18 кГц. Все. Как правило, разницы особой, ну, на слух нету между вот этой вот обработкой с ней и без нее, но это такая техническая обработка, которая на самом деле очень важна и очень желательно ее тоже делать. Какие еще есть фишки по работе внутри самого изотопа зона? Нередко бывает так, что мы включаем и выключаем мастеринг который мы сделали и нам кажется вау какие мы молодцы мы сделали самый лучший мастеринг на свете давайте проверим так ли это слышите да, насколько крутой стал мастеринг казалось бы но на самом деле это не совсем так потому что в действительности трек стал громче и все что звучит громче субъективно кажется лучше поэтому это не значит, что трек действительно стал лучше. Для того, чтобы честно сравнить до и после, нам необходимо сделать гейн Давайте я сейчас включу. Когда у нас включен гейн matching то мы можем нажать «Байпас», и в этом случае у нас громкость до и после будет одинаковая. знаете, что скажу? Что вот эта эквализация, на мой взгляд, она была лишняя. Суть в том, что мы за счет вот этой вот функции сравниваем громкость до и после, сравниваем трек до и, до и после на одной и той же громкости. И это очень круто, потому что мы можем реально услышать, что изменилось, а что не изменилось. Здесь очень важный момент. Вполне возможно, вполне возможно что вы не заметите никакой практически разницы между версией до мастеринга и после мастеринга, в режиме гейнмейчинг, разумеется. И если так произошло, но вы добились хорошей громкости итогового трека, то все отлично, все нормально. Почему? Потому что вы как минимум не ухудшили трек. Если же вы включаете байпас в режиме гейнмейчинга и понимаете, что после мастеринга трек даже как-то стал чуть хуже звучать, то это верный звоночек к тому, что угу, вы где-то трек, значит, пережали, в угоду высокой громкости, либо что-то сделали не так. Поэтому если у вас практически никак не меняется звук или изменения минимальные, то это даже хорошо. Значит, вы добились высокой громкости трека, но при этом не испортили его. В данном случае вот эта вот эквализация, она, на мой взгляд, была лишней. То есть без мастеринга на той же громкости трек, мне кажется, даже звучал как-то получше. Ну, вот я выключил Vintage EQ, стало хорошо. Здесь, я думаю, все предельно ясно, и это очень полезная функция. Единственный момент, что она работает, естественно, если вы делаете весь мастеринг внутри изотопазона. Если у вас какой-то плагин отдельный, потом изотопазон, то изотопазон будет выключать только все эти плагины, которые есть внутри этого самого изотопазона. Это очень важно. Еще один момент, который тоже важно показать. Хотя, да, как я и обещал, сейчас покажу, как это сделать срез внутри самого лоджиковского эквалайзера. На самом деле это элементарно. Вот мы включаем. 12 дБ на октаву уже сразу есть. Тут мы ставим 30. Все то же самое. Ну, аналогично здесь. Я думаю, тут все предельно ясно. 18 тысяч. И тут ставим 24 дБ на октаву. 12 дБ на октаву. Все. Все отлично, все супер. Тот же самый эффект. Так, вырубаем пока что. И давайте последнее, что я покажу, это Master Assistance. На самом деле, это. С одной стороны такая штука для того, чтобы побаловаться, с другой стороны, ну, иногда, иногда это бывает полезно. И особенно, если вы, ну, очень начинающий, вы как-то не слышите никакой, там, не знаю, разницы в плагинах. Ну, в общем, иногда можно попробовать. Очень аккуратно, но скорее это так для каких-то таких игрушечных целей. Мы можем выбрать, какой мы будем делать мастеринг. Мы можем выбрать, сделать мастеринг либо обычными плагинами, либо винтажными. Винтажная серия — это вот то, что я показывал. Это винтажный лимитер, помните? Это винтажный, ну, давайте я на всякий случай покажу. Вот он, винтаж лимитер. Вот мы его разбирали. Здесь те же самые настройки. Это вот этот винтаж эквалайзер, который у нас уже здесь есть. И также винтаж компрессор, который, в общем-то, ничем не отличается от любого другого компрессора. Тоже гейн, релиз, атака, рейша, трешхолд, несколько режимов. Так что здесь все стандартно либо обычными плагинами я не очень люблю винтажную серию у изотопа зона но это мои предпочтения поэтому если делать мастеринг я считаю то современными далее можно выбрать manual ну короче говоря это просто он сделает мастеринг вот по-своему это такой вариант не самый лучший я считаю потому что лучше ориентироваться до под референс хотя тоже спорный момент Давайте попробуем под референс. наш референс действительно очень похож, потому что когда я создавал этот трек, я прям ориентировался на тот референс, ну вы могли услышать, что звуки очень похожи. И дальше destination, либо streaming, либо CD. Streaming делает ä, немного потише ä, трек, а CD делает его погромче, то есть CD это ну, стандартный формат а стриминг это как бы такой вариант потише но об этом мы опять же будем говорить поэтому я рекомендую выбирать здесь либо модель либо винтаж это не принципиально здесь либо reference, если ваш трек очень похож на reference. вы действительно работали по какому-то рефу также здесь если вы не работаете по рефу и не знаете вообще откуда его взять то выбирайте manual режиме medium чтобы интенсивность мастеринга не была слишком сильной ну и выбирайте CD. мы начнем таким образом нажимаем next и теперь нам нужно запустить трек Mm-hmm. <laughs> Все, нажимаем accept и что у нас получилось? Он применил эквализацию. Как видите, он сделал почти то же самое. Он немного ослабил самые высокие частоты, самые низкие частоты, ну и самые высокие, да практически то же самое что было сделано и у меня здесь он еще использует такой метод то есть он включает динамик мы можем как бы выключить или включить его для того чтобы послушать какая будет разница Далее динамический эквалайзер динамический эквалайзер он составляет практически всегда и везде я чуть позже расскажу как он работает и максимайзер здесь он выбрал режим rc2 трешков минус 15 ну и собственно можем видим увидеть что здесь как раз примерно минус там 7 децибел вот это вот сж сжатие. И надо сказать, что, в принципе-то, ну ничего такого не произошло страшного. Не сказать, что что-то поменялось, вау. В целом, все хорошо. Если микс изначально сведен хорошо, то даже автоматический мастеринг как бы будет полезен. Но если вам удалось хорошо свести микс, то вероятнее всего мастеринг вы тоже будете делать сами. Поэтому как-то так. Но повторюсь: это чисто побаловаться, посмотреть, поэкспериментировать, но не больше. Что касается динамического эквалайзера, здесь ситуация следующая: это симбиоз эквалайзера и компрессора. Иными словами, мы берем. Вот как видите в эквалайзере частоту, давайте возьмем 2500 Гц, например, и сделаем ее тише, Q делаем каким хотим. Давайте 0,7, такое стандартное значение, или давайте двоечку сделаем, неважно. И дальше у нас есть threshold, который работает просто как обычный компрессор. И в чем суть? Давайте представим такую гипотетическую ситуацию, хотя на практике она может встречаться, что... Например, у вас есть трек, вы сводите, вы мастерите чужой трек на заказ, и в этом треке в какой-то момент вступает хай -хэт. включается open хай Цик -цик -цик -цик. и он очень сильно бьет по ушам, он очень громкий. Человек, который делал трек, он как-то вот так получилось, что он сделал этот хай очень громкий, он прям бьет по ушам. И этот э, хайхэт, он звучит, ну, конечно, не на 2,5 кГц, но давай на, давайте на 9 кГц. Вот, например, основная его такая противная резонирующая частота, она содержится на 9 кГц. В чем э, суть работы вот этого динамика IQ? Он будет срабатывать только тогда, когда эта частота начинает зашкаливаться. Тем самым мы берем эту частоту и настраиваем... Трэшл так, чтобы он срабатывал тогда, когда этот хай-хет вступает. Тогда начинает громкость этой частоты зашкаливать. Срабатывает компрессор, встроенный вот в эту частоту. И в итоге эту значит, противную резонансную высокочастотную штуку он начинает удавливать. Фактически как dsr Если вы работали с вокалом, работаете, то диэссер он удавливает, удавливает эски, вот эти сибилянты, вот эти все вещи. И он срабатывает только на них. Он не реагирует на P, на M, на какие-то другие буквы. Он реагирует только на, на шипящие, потому что он настроен на определенную частоту. Фактически точно так же работает у нас и Dynamic EQ. И он, получается, не воздействует, практически не воздействует на звук до тех пор, пока не появился вот этот хай-хэт, который дает вот эту частоту, и он начинает срабатывать и удавливать ее только тогда, когда она работает. Если мы применим обычный эквалайзер, да, и попытаемся им вот так вот удавить частоту эту, то, как вы понимаете, это будет не совсем корректно, потому что если этот хай-хэт вступает только пару раз за весь трек, то все остальное время вот эта эквализация, она будет работать, и она будет, понимаете, да, удавливать частоты других звуков, которые безобидные, которые на самом деле нуждаются в этой частоте. Я надеюсь, здесь предельно ясно. Конечно, можно пойти каким способом, как я показывал, включить автоматизацией, в нужный момент времени эквалайзер, который будет удавливать эту частоту. И это тоже вариант, это тоже решение. Но можно воспользоваться динамикой EQ, который будет аккуратно поддавливать те или иные частоты. Так что вот так вот он работает, можете применять еще и его. И напоследок мультибендовая, не мультибендовая, а мидсайд-эквализация, она тоже доступна, доступна она как и в любом другом эквалайзере, как и встроенном, также она доступна здесь. И суть заключается в следующем. Мы можем отдельно обрабатывать то, что находится по центру, то, что находится в моно, и то, что находится по бокам, то, что находится в сайде. Но о стереосоставляющей, я думаю, я расскажу в следующем видео. Поэтому какая ваша задача? Ваша задача, ну, если у вас есть такая возможность, конечно, взять тонал баланс и с его помощью проверить свой трек, проверить свой микс. Если такой возможности нету, то возьмите э, плагин изотопазон если если у вас есть тоннел баланс то у вас есть изотопазон в том числе и посмотрите сверьте как звучит ваш трек и как звучит референс да, который вы взяли и проведите эквализацию здесь э, глобальный как вы понимаете ничего не нужно менять буквально чуть чуть какие-то частоты увеличить либо уменьшить э, поэтому существенных каких-то вау изменений не будет. Также, что касается винтажных всех эквалайзеров, если вы хотите добавить какие-то частоты и хотите сделать это каким-то интересным, вкусным образом, то вы можете воспользоваться винтажной серией эквалайзеров. То, кроме того, вы можете воспользоваться Vintage EQ Collection, которая встроена в Logic. Соответственно, здесь вы выбираете нужную вам частоту. Например, вы можете выбрать те же самые 60 Гц и аккуратно их повысить. Например, да, для того, чтобы ну, как-то звучало помощнее по увесистей но не забывайте что не больше чем на 2 3 максимум 4 децибела 5 это потолок пожалуй все что касается эквализации мы еще разберем с вами один плагин под названием reference и давайте наверное, сразу его разберем у нас еще я думаю есть время я надеюсь не сильно вас загрузил поэтому сейчас проделаем следующую манипуляцию я Оставлю пока все так, как есть, да, всю эту обработку оставлю как есть, и мы возьмем такой плагин, который называется Reference, он очень круто работает, значит, как он функционирует. Это тоже сторонний плагин Reference 2 от Mastering The Mix, вот название производителя. Он работает таким же образом, примерно как и изотопозон. Вы можете загружать сюда референсы. Кликаем сюда и находим референс. Вот он у нас уже есть и загружаем его. Точно так же мы выбираем нужный нам участок трека. И можем вот таким вот образом переключаться. Так мы слушаем оригинал, так референс. Давайте попробуем. И что дальше? Мы можем зайти в Trinity Display и выбрать в данном случае пока что Level Line остальные мы пока не будем трогать выберем level line level line показывает нам следующее вот она видите как в эквалайзере значит разбивка по частотам мы видим децибелы слева да вот здесь вот снизу частоты и вот эта линия она показывает нам сейчас будет отличие нашего трека и референса. давайте присмотрим, и я потом объясню что к чему Он показывает нам, что в нашем треке вот этих частот больше, чем в референсе, причем больше где-то на 3 дБ. А вот этих частот, вот этих 2 кГц, помните, да, которые мы все думали увеличить, не увеличить, вот они уменьшены. И на основе вот этих данных мы можем принимать решение. Это не значит, что нам нужно тупо следовать референсу. Безусловно, референсы бывают разные. Но это нам дает задуматься на тему того, а может быть действительно попробовать сделать какую-то эквализацию, ну все-таки раз нам тонал, баланс говорил про эти два килогерца, плюс еще этот плагин. Ну, наверное, надо их как-то увеличить. Давайте возьмем опять же наш Винта Шейкью и попробуем с его помощью эти два килогерца. Так, здесь у нас кат. Да, здесь нужно быть внимательным, забустить. А также 3 децибела возьмем. Как мы можем увидеть, глобальных отличий нету. Давайте попробуем взять обыкновенный эквалайзер. Вот у нас он тут есть. И добавить эти же 2 кГц тут. Давайте тоже на 3 дБ и так существенней Q пошире сделаем. А вот этот диапазон где-то в районе 300 Гц мы чуть-чуть уменьшим. Продолжение не нравится, как звучат эти частоты, если говорить о мастеринге, но мне нравится, что когда я убрал вот эту частоту, звучание стало чуть более таким чистым. Оно до этого было каким-то перегруженным, а сейчас стало почище. Вообще частоты в районе 200-300-400 герц, они часто содержат в себе некую такую гнусавость, не очень приятный частотный спектр, но это не значит, что нужно всегда его убирать, потому что если его сильно удавить, то микс будет пустой. Но чаще всего эти частоты немного понижают, как на этапе сведения, так и бывает на этапе мастеринга. Так вот, это я все к чему? Что вот эта обработка мне лично не очень понравилась. Ну, мы не можем и не нужно слепо следовать референсу, да? Мы ориентируемся на свой слух. Референс, как и Tonal баланс, как и любые другие плагины, они выступают нам просто как советники, как помощники. Они говорят, вот здесь вот так вот. Но они могут ошибаться. И чаще всего так и бывает, это же программа. Но где-то они бывают полезны, поэтому не нужно им слепо верить. Но попробовать, я считаю, стоит, и дальше уже принять решение. Давайте еще раз попробуем. Вот эта эквализация, я считаю, действительно оправданная. Мне то, ну, вот этот референс показал, да, что здесь идет избыток частот, но ну, по сравнению с рефом, опять же. Я попробовал понизить, угу, и мне действительно понравилось. Звучание до этого было какое то как это сказать, какое-то как будто слегка пережатое, какое-то перегруженное, грубое. Сейчас оно стало более мягкое, более плавное, и это действительно хорошо. Так что вот и все. Вот таким вот образом мы сравниваем. Также здесь мы можем послушать и посмотреть, сколько LUFS у нас, люфсов. И мы видим, что мы проигрываем Рефу буквально на 0,03 люфса, что ни о чем практически. И поэтому гнаться еще выше за громкостью не стоит. По громкости все окей. Так что все супер на самом деле. И, кстати, да, сейчас покажу одну фишку. Да, он перестал это показывать, но это на WLM метре показывает. В общем, на некоторых анализаторах, если с не включить и силингу вот так вот не сделать, то трубики они показываются на анализаторах как в плюсовые, то есть они говорят о том, что это не очень хорошо и начинает гореть красным. Но здесь такого нету. Все. Я надеюсь, предельно все ясно. Значит, мы берем Tonal баланс Control. Он не привязан к референсу. Я считаю, что в кишку, которая там есть, вы должны входить по-любому. Вы можете где-то быть на грани, но в нее очень желательно входить. Также можете сравнивать свой трек с референсом по Tonal балансу. Также сравнивайте через этот плагин. Также можете сравнивать через изотопазон. К сожалению, нет э, все-таки встроенных возможностей в лоджике для подобного сравнения и глубокого анализа. Вы можете, конечно, взять... Допустим, мультиметр, ну, кстати, как вариант, давайте покажу. Метеринг, у нас здесь есть мультиметр. И вы можете проанализировать трек по громкости, вот тоже LUFS, да, и так далее, по АЧХ. То есть все это можно сделать, безусловно, и сравнить свой трек с эталоном. Поэтому если у вас нет возможности сравнить ну, как бы с референсом, да, с помощью вот этих вот плагинов, то без проблем вы можете пользоваться встроенными возможностями. Вот этот вот анализатор. Наглядно все эти вещи показывает. На этом, пожалуй, все. Дальше мы перейдем к работе со стереосоставляющей. Я расскажу, как я обещал, про мидсайт-эквализацию. И сейчас ваша цель немного подэквализировать свой трек, и вполне возможно, что эквализации даже не потребуется, если он действительно хорошо сведен.